14 февраля в округе Пулвамана на территории Индии случился теракт. Террорист-смертник на автомобиле врезался в автобус с индийскими военнослужащими. При столкновении никто не выжил. Всего погибло более 45 человек. Ответственность за теракт взяла джейш я Мухаммад, пользуясь поддержкой власти Пакистана.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 Булат Гусейнов, Виолетта Басова, Универньюз.